Штревели тип 4060 предназначены для надежного закрепления оснастки и вспомогательного инструмента в шпинделях станков ЧПУ, оснащенных узлом автоматической смены инструмента. Эти штревели имеют угол фаски 15 градусов на месте захвата. Штревели исполнения А имеют сквозной канал для СОЖ, исполнение Б без канала для СОЖ. Изготавливаются по стандартам ГОСТ, DIN. ИСО для хвостовиков с конностью 7 к 24, от 30 до 50, исполнение A, EU, по ГОСТ и DIN. Штревель вворачивается в хвостовик вспомогательного инструмента своей резьбовой частью. Цанга зажимного механизма станка захватывает штревель заголовку. Затем зажимной механизм станка закрепляет вспомогательный инструмент в шпинделе станка.